Всем привет, дорогие друзья, с вами канал CryptoShark, в этом видео я вам расскажу о новом интересном токене. Это именно токен будет монетка от биржи Exmo, как я вам ранее говорил, что это крутая, хорошая биржа, надежная. Они выпускают свой токен. Я не буду внедряться в сложности технические данного токена, я лучше расскажу, для чего нужна данный токен, в общем, что приятного и полезного получат пользователи. Самое первое, это у нас будет это понижение торговых комиссий. Биржа вводит возможность купить на Эксмо токены, то есть повышенный кэшбэк. Приобретая токены Exmo, вы снижаете комиссию за операции на 50%. Как по мне, это очень хорошо, как вы знаете, на многих биржах очень большие комиссии. А здесь можно будет заранее купить себе кэшбэк и много разных еще дополнительных плюх. В общем, также Приоритетный листинг новых монет в паре к Эксмо коин. То есть, что это подразумевает? Владельцы Эксмо коинов получают возможность покупать новые монеты, которые листятся на бирже. То есть они получаются, могут и купить первыми по лучшей цене. То есть, в течение первых трех дней новые добавленные монеты можно будет купить только за токен Эксмо. То есть остальные люди будут в пролете, либо им придется покупать токены, а потом за токены покупать новую торговую пару, которая будет добавлена на данную биржу. Следующее, что у нас? Это у нас покупка стратегически успешных трейдеров, то есть, а именно покупка их стратегий. Это сейчас как бы еще в стадии разработки идет. То есть, можно будет купить их стратегию, как это будет все работать. Не знаю, мы это увидим в будущем. Ну, звучит довольно-таки привлекательно. Что у нас еще? Скидка на комиссию при маржинальной торговле. То есть после запуска услуги маржинальной торговли пользователям будет доступна оплата комиссии за использование скажем так, заемных средств в токенах ExmoCoin то есть с дисконтом со скидкой. Как по мне, довольно-таки хороший, приятный бонус. Надо будет сразу прикупить данного токена, пока сейчас он, э, скидка на покупку 10% идет, так как сейчас. И уже начинается обыкновенный, скажем так, пресейл, и закончен уже. В общем, ребята, говорю, лучше тариться сразу, потому что потом цена, как обычно, потом стартанет, облачное просто будет. Также можно будет купить доступ к услугам облачного майнинга. Думаю, рассказывать не стоит, что такое облачный майнинг. Все уже давно это знают и понимают, как это работает. Вроде бы мелочь, но приятно. Также, думаю, будут хорошие скидки при покупке облачного майнинга за данные токены. Следующее, это повышенное реферальное вознаграждение. Биржа будет платить вам больше, если те, кого вы пригласили, будут торговать токенами EXMO. То есть, если у вас какая-то есть а, сфера, там, где вы кооперируетесь, у вас люди есть, которые хотят перейти на данную биржу, так как она очень удобна и хорошо защищена. Никакая верификация при покупке токена в принципе не нужна, то есть они будут покупать, торговать, работать на этой бирже, вы будете получать с этого себе определенный процент. Следующий шаг, какой у нас? Доступ к платформе IO с эксклюзивным дисконтом, то есть особенность IO в паре к токену будет хорошая скидка, то есть будут заходить новые проекты на биржу, через которые будут собираться средства, и за ExmoCoin можно будет покупать, опять же, новые токены с хорошим дисконтом. Давайте вкратце расскажу, сколько будет всего токенов. Всего будет 2 миллиарда токенов. Это будет в общей сумме на 2000 биткоинов. Как же они будут распределяться? То есть только 30% можно будет приобрести на стадии закрытого пресейла. То есть сейчас на IEO, которая начинается 1 августа. 20% будет направлено команде. И на операционные расходы То есть команда будет развиваться Дальше там двигаться То есть техническая составляющая Ну как бы должны себе в карман немного положить Это как бы нормально Половина Exmo будет заморожена смарт-контрактом На три года Чтобы не размывать спрос на токены Чтобы не было инфляции Чтобы не упала цена То есть ребята все продумали Сделали довольно таки все хорошо Первый раунд стартует 1 августа скидка будет 10%, как я уже говорил ранее. Второй раунд начинается в сентябре, это последняя возможность получить скидку и третий раунд, начало октября вы уже будете по стандартной цене покупать уже без скидок, то есть уже теряете определенный процент. Я бы лично на вашем месте, если вы заинтересованы, купил бы токены именно сейчас, потому что на закрытый пресейл сложно попасть и нужны как бы хорошие большие деньги. Но сейчас еще шанс есть. То есть 1 числа начинается, скажем так, IO. Я думаю, там за считанные минуты она будет полностью закончена и закрыта. Также для участников IO верификация не нужна. То есть мне не придется паспортные данные вводить и тому подобное. Что самое главное, как бы в криптовалюте конфиденциальность. В общем, ребята, на этом у меня все. Подписываемся на канал, пишем комментарии. Всем удачи, всем профита, всем пока.